Здравствуйте, меня зовут Ирина Бухарева, агропология. Дефис, Мы сейчас с вами находимся в музее-усадьбе Михайловская, где жил и работал, находясь в ссылке, наш великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. И знаете, вообще меня очень часто спрашивают, в чем секрет моей лучезарности, почему всегда от меня веет такая теплая-теплая-теплая энергетика, почему я всегда улыбаюсь. Я, знаете, что вам скажу? Путешествуйте больше, наполняйтесь энергией изнутри, ловите эти положительные, ловите эти позитивные эмоции. Это действительно так здорово. Гоните от себя отрицательные мысли, вирусы, которые заполоняют и засоряют вашу жизнь. И вы просто становитесь каким-то неким насильщиком такого чемоданчика с негативом, который портит и мешает вашим эмоциям действительно раскрываться и находиться в таком же позитивном и в таком же лучезарном настроении. Желаю вам счастья и, при... и приятной вам работы над своим я. С вами была Ирина Бухарева, графология, дефис, Moscow.ru.